друзья я опять на площадке сделана в ссср посмотрите какой замечательный фонарь здесь висит потрясающий и стол здесь накрыт посуды Vдр смотрите это редкость конечно но вот здесь все все все стоит это двадцать тысяч рублей перламутр и вот такие замечательные говорят мысинский букет такая же здесь и супница и еще ваза Такая красота. Очень много стекла. С розами. Сервис. Чайный сервис под модой, но это наше производство. Не помню только чай. Сосник все есть. Друзья, секция все по 100. Сегодня все по 50. Любая вещь. Уже идет, Ну, вот да. к столетию. Угу. Понятно. Да, друзья. Рынок называется, площадка называется «Сделан в СССР». И сегодня, естественно, здесь празднуется столетие создания СССР. Уже ждет и фуршет впереди, и музыкальные сюрпризы. И вот посмотрите. Большая относительно комната и здесь все сегодня по 50 рублей. В Москве дешевле не бывает. И не надо наклоняться и рыться в коробке на холоде. Здесь все расположено на полочках в теплом помещении. Можно к ним удобно подойти и все внимательно рассмотреть каждую вещь. Вот эти изумительные бокальчики. Все по 50 рублей. По 50. такие вот подносики по 50 рублей. Ребочки. В очень хорошем состоянии. Да. Какие вам понравились? Да нет, я просто смотрю, мне все нравится. Я вообще буду до сюда. Ну, по 50 рублей это класс. Да, по 50 рублей это очень хорошая цена. Мы совершенно согласны. Все Так, а вот какие бокалы по 50 рублей? А вот листики? Андрюша, а тебе что понравилось? У тебя какие-то розетки? Я с, я с ними хожу. А, ты с ними уже Ха -ха -ха, хочешь? Ну ты их отставь куда-нибудь. Да. да? А -а -а. А -а -а -а. Нет, ты, я имею в виду, ну... Да, вот, кстати, тарелка по 50 рублей, да? У -у -у. Неплохо. Ну, Надо просто ну, посмотреть. А вот такие не вербилки с пирожком и тарелки с такой Да. А Совершенно. я покупаю здесь посуду за дешево, а потом делаю прекрасные сервировки, просто сказочные. Я вообще пожарю советскую посуду, да. ну, у каждого свои, так сказать. Я пытаюсь восстановить бабушкину какие-то вещи нет. Mm -hmm. Ну, О, это же этот. Как его? Ой, наш Змед ЛФЗ. У меня точно такие же тарелки. Угу. Это всего 50 рублей. Ну а она... настрещинка. Понятно. А то я просто удивилась. Я еще за новогодними игрушками пошла. Ну а вот еще одна большая комната со стеллажами по периметру. И столами в середине ее. Все они заполнены посудой, фигурками. Давайте же посмотрим, что сегодня продается по сто рублей. Опять же, очень много стекла, фужеров, рюмок, стаканов. Причем много и цветного стекла, медового и марганцевого цвета. Много рюмок с позолотой. Извините, мои дорогие, что я довольно быстро показываю. Но у вас всегда есть возможность нажать на паузу. А мне очень хочется показать вам как можно больше. Ой, а кофейные такие чашечки по 100 рублей. Посмотрите, по 100 рублей такие рюмки. Друзья, ну просто потрясающие Вот эти вот Просто сказочные Вот эти вот А вот эти вот стаканы По 100 рублей Ой Да, да, да Обалдеть Ручки. все по сто выбираю любой и тарелки здесь опять кстати есть Ой, какие достойные по сто рублей ножки и вот эти тоже вот пока вообще для пива с рисунком тюльпан, розово-марганцевое стекло. Это медовые, медовые стаканы. И привлекла меня к этому отделу супница. Видела очень многое из гжели, да у меня и дома есть большая достаточно коллекция гжели, но супницу, скажу вам честно, видела впервые. И она довольно-таки такая крупная, да, так что тысяча рублей я считаю очень даже неплохо. Ну, а заодно сейчас я вам покажу, что можно купить за одну тысячу и полтора тысячи рублей. Извините, оговорилась. Конечно, полторы тысячи рублей. Меня привлек и вот этот красивый кувшин из цветного медового стекла с рисунком. И еще мне понравился. Здесь сейчас вот будет нарядный набор для специй из белого фарфора, с золотом такой красивый я встретила впервые но ну, очень захотела его купить и куплю наверное но попозже не даже все сразу купить и кстати как вам нравится эта вазочка из ткани? не правда ли хороша но ну, ведь хороша решила немножко показать вам и то что находится в стеклянных витринах их здесь очень много и в них находится более дорогой фарфор. Здесь и статуэтки, и фарфоровая посуда, вазы, подсвечники, чайные пары и тройки. И что особенно приятно, все они с ценниками. Можно и рассмотреть их. Хотя, если вы захотите, к вам тут же подойдет продавец, откроет витрину и все покажет. Сегодня меня заинтересовал известный чайный сервис Мадонна ГДР Калла. Особенно чайник, потому что здесь я увидела в отделе fix прайс отдельно продающийся чайник такой, но решила, что все-таки для меня он очень большой. Но здесь оказался точно такой же а чайник. А вот ложки вот по 150, это. но сегодня они дешевле. А вот наборы ножей, вилок и ложек можно найти в стеклянных витринах и выбрать себе по вкусу. Здесь всегда очень много интересного. Нужно найти все, что угодно. Царский. Ну, это царский. Вот это короб. Да, очень хорошие сохранности. Пса, хорошие сохранности. У меня почти такой есть. От бабушки остался. Ой. Только без клима. А, она вот для шляп... Шляп... Это для шляпных коробок, я так Нет, а, для шляпы была круглая Ну, может, наверное, в эту Не знаю, у нас я круглая понимаю, была для... Ну, может а, быть, или... может быть Ну, просто раньше больше поля были, я не знаю А, ну, может быть, мужские даже шляпы Ну, во всяком случае Это классная вещь Это действительно очень старая Париже, да Поэтому она такая достаточно известная, но очень хороший. Да, да, этого да. не было. Да. Посмотрите, коричневая сохранность, и там очень клеймо. Даже да. племо. Да, племо очень четкое. Вот, Слушайте, посмотрите, какое племо, обалдеть. Да. Это какой год, интересно? 1900 й uh -huh. Ну вообще, как вы нашли вы тоже, видите ваши глаза алмазы? Ну это кошмар. можно, большие шляпы с полями. У меня, кстати, там поменьше. Шлепы с половиной. Вообще у меня шапка бени и все. Я недавно начала это, ну, как, и... Так, ну, в общем, в принципе, оно дружит под кладом. Очень Шелепу. дружит. Очень дружит. Покупайте, есть... пока а не купили. просто очень Любые Я так рада за эту женщину. Она купила уникальный а. караба. 1900 -го года, с клеймами, ну прекрасный антиквариат, кстати, скоро начнется музыкальный сюрприз, а я перед этим хочу вам продемонстрировать свой аутфит с кожаными брюками и свои потрясающе красивые серьги с черными жемчужинами, Ну напишите, как вам понравилось или нет. Ну перед все-таки праздничный день захотела быть красивой. Зовут Ваня, фамилия у него Стерпин. Это уникальный паренек, который э, приблудился к нам тоже. Ну, я так это, конечно, шучу. На самом деле он пришел к нам. Таких людей нужно поддерживать. Мы его и поддерживаем. А я хочу попросить его, чтобы он вам сейчас сыграл на баяне. О -о -о -о -о! Он чудесно играет на баяне. Чтобы он вам собирал... Вадь, давай веселую какую-нибудь, чтобы вот душа, знаете, вот когда <свисты> вот она развернулась, а потом, давай, я опять все верну светит месяц русский народный танец Сыграют. в этих замечательных санях в этих замечательных санях мы зарегистрированных я считаю, что это наши друзья потому что мы же здесь не просто там продаем да? мы здесь какие-то мероприятия организовываем просто встречаем, кстати, сзади вас находится стол которому впоследствии можно подойти только не я вас вот в центре это чисто для декора там не стоит трогать потому что я думаю что вам не, вот, не понравится вино которому уже больше 40 лет а вот все что стоит здесь это вино водка шампанское газировка вы можете есть пить употреблять но я хочу спеть песню очень хорошую которую мне очень нравится это мой знаменитый земляк я написал олег медян Изгиб гитары желтая, ты обнимаешь нежно. Струна с волком меха пронзит тугую ветвь. Кочнеется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, здорово что все здесь сегодня собрались. Кочнеется купол неба. Большой и звездно-снежный, Как здорово, что все мы здесь Сегодня собрались. Как облезь от заката Костер меж сосен пляжи. Ну что грусти, бродяга, А ну-ка улыбнись. И кто-то очень близкий к тебе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 Сегодня вспомним Чьи вина, как раны На сердце забеглись Мечтами их и песнями Мы каждый вздох наполним Как здорово, что все мы здесь Сегодня собрались Мечтами их и песнями мы каждый в столах напомним, Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Спасибо! Браво! Спасибо, что досмотрели до конца, что были со мной в этом году. Я желаю вам всего самого замечательного. И какое может быть пожелание без старых советских открыток. Обнимаю.